Мы сейчас, как говорится, свечку ставим, чтобы не сменилось руководство ВГТРК, потому что мы эту историю тоже проходили, когда ты заходишь в запущенный грязный подвал, приводишь его в порядок, потом меняется руководство, приходит руководство, говорят, смотрит, говорят, ух ты, какая прелесть-то, как тут красиво хорошо, и сколько вы за это платите, О, а что ж так мало-то, надо бы больше. Или освободите помещение. Здесь тоже было заброшенное помещение. Здесь когда-то был мультцех э, Свердловского телевидения. В этом мультцехе снимался культовый мультфильм Буренка из Масленкина. Угу. Теперь в этом помещении, где жила Буренка из Масленкина, репетируем мы. Но там было просто все завалено, заставлено. Вот. Вот там у нас. почему пойдемте посмотрим. Там бокальная студия какая-то. Что она выключилась? Или это просто экран выключился? А мы идем, поем а, тоже. Звук. Нас Игана. Нас Игана, Здорово. Закатываем. Ну поем. тут телепередачу снимаем. Здравствуйте, Борда. Так Богдан. все понятно. Да. Телепередачи. Репетируют. И, и, и самое главное только, это, думаю, операторов Да-да-да. Да, да. Вот. Все, вот и они и тут и их два. два. Ладно, пойдем ладно, мы, мы ладно, туда к себе. Дальше. Отлично, отлично поете. Мне эта песня больше нравится в исполнении Курта кабейна Она... Мне Дэвида Боуэй. А я честно? не слышал в исполнении Дэвида Боуи. А, ну Что вот, по фотографиям могу? я вас создал. Да, вас она... Пожди, по-моему, по по да, ее по-моему поет в альбоме Дэвид Боуи Young American, 1975 год. Не, вы путаете с Man Who Sold the World. А это битловская же песня? Битловская, да. А Дэвид Боуи поет песню, которую потом поет Кобейн, The Man Who Sold the это Боуи Да, это Нет, а Боуи в 1975 году поет битловскую а, песню. А слышал, вот кто да. да. Вот, то здесь вот было у нас как бы все завалено вот так до потолка каким-то мусором. Э -э -э тоже сами делали весь ремонт. Тут обшили это у нас получается комната где мы репетируем здесь репетируем тут у нас складик этот склад еще выполняет функцию что если здесь нужно записать какой-нибудь отдельно гитарный комбик поставить то тут там какие-то ловушки все равно есть мы туда комбик вот закрыли ну чтобы разом играть мы любим писаться чтобы играть все Всей кучи а то есть да. здесь играет группа а там сидит бегунов и в одного играет не, не, он соло. играет здесь а комбик там а, чтобы понял. писать угу. чтобы громко было ну как бы не лезло везде тут у нас крошечная кухонька вот пьете растворимый кофе не он стоит вот на всякий случай вдруг кто-то захочет но не пьем никто у нас не пьет растворимый кофе чай пьем а вы вот э, поддаетесь новомодным течениям по любви к китайскому чаю пуэр там тегуанинь нет нет я вот нормальные абсолютно у нас там продают какой нибудь там чай ахмат покрепче его завариваешь то есть я по старорусской традиции заварку отдельно завариваю покрепче и наливаешь сахар, потом кипит нет сахар я... лимон иногда я использую сахар я пью чай без сахара но эти ну я вот туда чебрец немножечко добавишь заварку прямо и заварку и кипяточком разбавляешь ну вот как мои бабушка-дедушка, как мои мама с папой пили, так и я чай пил. Меня очень трудно уговорить на какие-то новомодные э, штуки. Но тут у нас как бы что? Вот каждого свое место. Тут соответственно, Валерий Александр. место с да. короной. Да. Ну, угадайте, с трех раз чье с короной место. Ну что, Бегуно, Бегуно, бегу Но, конечно. Ты... Да, его, его корона-то. Все. Видишь, тагил с тобой, мы его выгорим. Ова, тагил с тобой все. Значит, смотрите, а здесь у нас сейчас, ну, еще не закончена работа, да? Не закончена. У -у. Да. Но здесь у нас студия, э, собственно говоря, куда все пишется. Мы, староверы, все делаем на такой, на винтажной технике, на старой. 70-х годов пульт. Купили его из Южной Кореи, привезли, Славик привез. Здесь у нас все всякие, ну, для звукорежиссов ну, культовые приборы, всякие ламповые обработки, компрессоры. Ну, на взгляд дилетанта какая-то рухлить. Но это все прямо круть, это да? рухлить прямо. Сейчас такие благодатные времена для таких извращенцев, как мы, закрываются лучшие студии мира, и продается оборудование, о котором можно было только мечтать вообще. Оно стоило невероятных денег. Сейчас это тоже дорого стоит, но реальных денег стоит. А, а, Поэтому, а почему закрываются? Ну, потому что не надо. Никто, молодые группы не пишутся, никому не надо хороший звук. Все понимают, что люди будут слушать все равно на телефоне, в наушниках, в МП-3. Никому не нужно качество. Все можно записать дома в компьютер. Ну, то есть худо-бедно, можно записать угу. материал. И... А песни... мир победил? Да. Никто не делает музыку на века. Все делают одноразовые. Тебе нужна песенка, чтобы она неделю покрутилась. Прикольный клип снять, и неделю покрутится. Одноразовая абсолютно песня. Кто вспоминает песни, которые были там написаны два года назад, все. Поэтому, а мы, ну, можем себе позволить, поэтому делаем, стараемся делать на века. А когда вы запишете новый альбом? имеется ну, в виду из с... новых песен? Смотрите, из новых песен у нас вышел в конце тринадцатого года альбом. Так, тут что у нас? тоже где-то свет включается сейчас? А. Ну, да, вот... да, здесь здесь будет компьютер как раз стоять, потому что компьютер все равно, конечно, используется, в конечном итоге будет писаться туда вот а, но он и стоит вот компьютер-то самый что ни на есть Mac а, а, тут комната вот вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь так я говорю ремонтно это это вокальная комната ну акустическая вокальная акустическая комната очень хорошо сделана по акустике не и... должно быть никакого эха да да здесь нет О! эха О! Она, она не должна быть мертвая и она не должна быть с эхом. поэтому вот она же действительно какое-то такое ощущение как будто у тебя как-то ваты к ушам приставили. А, да. Нет отражения. Нет никакого. Да, нет отражения. Но при этом она вот не давит. Ну, как бы все рассчитано по немецкому проекту. Сделана вся студия. Поэтому так. Все своими руками. Но, но, но хорошо сделано. Я считаю, что у нас будет, конечно, лучшая студия в городе. А сколько вы тут времени проводите примерно? Ну, не так много. Нет, мы в неделю. Ну, мы в неделю там пару репетиций делаем. Когда уж прямо совсем дело приходит э, к записи альбома, то мы репетируем больше. А, вот сейчас мы как раз репетируем новые песни, говоря. То есть я к тому, что у нас вышли э, кино Вино и Домино, это конец 2013-2014 -го, mm -hmm. год. А сейчас есть материал на новый альбом. Вот мы первые четыре песни ну, практически сделали. Уже вот тут почему Пепитер стоит, это не а там как раз как бы слова но, но, новых песен, которые еще не совсем запомнил. Какие да, все, больше не покажу. Хорошо. А, все, секрет. Да, секрет. А, э, и, ну вот мы хотим, так как люди мы уже старенькие, память у нас не очень хорошая уже, мы хотим четыре песни хорошо отрепетировать. Записать, потом следующие четыре песни, и потом еще. У нас как раз 12 песен, и мы на три такие сессии все это а делаем. сколько расстрелим. в мусор уходит песен? Ну, Но... на данный момент немного. Я, честно говоря, научился сам отсекать. Работает когда, когда что-то, Да, когда что-то. Ну, нет, играешь, что-то придумываешь, какая-то мелодия, какие-то тексты, и прям понимаешь. Ну, ну нет, что-то не то. Если есть сомнения, я просто телефон достаю, запишу, потом через 2-3 дня слушаешь, понимаешь? Ну нет. Угу. Нет. Если там есть удачная строчка, я могу ее просто взять себе куда-то, в заметке выписать, чтобы вдруг пригодится вот прямо хорошая строчка какая-то, или какой-то хороший пассаж. Поэтому если бы он был поток, там, знаешь, условно говоря, ты 30 песен написал, из них вот 12 хороших, а эти все корзину. У меня такого нет. Я достаточно э, э, рачительный автор. <ках> Почему перестали делать хорошую музыку? В 90-х она закончилась. Есть какие-то, на ваш взгляд, ну я не знаю, прямо выдающиеся альбомы, которые появились не знаю, в последние 10 лет? Ну Выдающихся не слышал, хорошее слышал. Как ни странно, в основном это... Не молодые авторы, это те люди, кто уже и в 60-х писал. Ну да. А, у, у, у стариков выходят прям очень хорошие альбомы. А, при том, что иногда они очень удачно как бы совмещаются с какими-то современными тенденциями и прям получается здорово. Посоветуй что-нибудь послушать из хорошего. Но, но скидка. ну скидка вот, вот прямо сейчас вот можно взять там не знаю пл плейлист в этом телефоне открыть да? я сейчас а то чуть-чуть не -чуть забуду сейчас Давай, музыка сейчас мы посмотрим мы же что мы же пользуемся современными технологиями да а -а -а -а -а. так нет почему не туда я нажал фильма а, я, почему плейфильм? Мне нужна плеймузыка. Я уж извините, да, в яблочное рабство не попал, поэтому по старинке с андроидами. Да. Так, сейчас мы посмотрим. Это последнее. Сейчас я... Сейчас. Я, я, я, я, вижу без очков, очки не надел. Да. Вот только что мы пели да, песню. Отличный меняюсь. саундтрек. Это к музыке Фильм, к да. фильму. Но, саундтрек. Но он, он Да, ну старый, года. да. Да, вот последний, ну тоже уже старая это предсмертные пластинки Джонни Кэша, конечно, просто божественно у него. Вот это она вся серия, у него American просто American, по-моему, так и называется, Американец. А -а -а. Вот. Они, конечно, офигенные все. Здесь Роллинг Стоунс хороший последний, прямо они вернулись к корням, и такая отличная блюзовая пластинка, вот это вот. А все как-то вернулись да. к корням. Да, да, да, да, да, да. -да. Металлика а, вернулась к корням. Да, абсолютно. Э, Из-за фильма был фильм вышел фильм такой документальный в поисках сахарного человека. Не знаю, не Он смотрится, как думаешь, вот так историю такую не придумать. Э, на самом деле, то есть человек приезжает в Южную Африку, и оказывается, что в Юар самый популярный э, автор. Э, Сикста Родригес. Да, да, Родригес, да. Угу. И вот, и они как бы начинают искать этого человека. И все говорят, uh -huh. ну, там легенды про то, что он умер, там еще, что вот он застрелился, там еще что-то. И они его uh -huh. находят. шугамэн «Шугамэн», да-да-да, вот. И у него две эти пластинки. И после этого фильма, потому что он бомба, прям, этот фильм, uh -huh. они эти обе пластинки начали так популярны стали. Вот, <laughs> давай, смотрела, альбом, Фильм, о, супер, да, «Шугамэн». Да. Вот почему в поисках сахарного человека. Это все старое, это все старая музыка, это все старая музыка, так... Это, а, это старая, ну, в принципе, неплохой, такой достаточно спокойненький Red Hot Chili Peppers, да? Да, отстой да. вообще. Я был на концерте mm -hmm. перцев в Париже, да? ушел да. через 40 минут. Ну, ну, кстати, ну, наверное, да, соглашусь, что Они, он когда... Я, я не понимаю, как великая группа Red Hot Chili да? не умеет выступать на сцене. Они очень хорошо в свое время выступали на сцене. Видимо, он, что Он прямо его. не может петь. Он э, ну, все, не попадает. И там на ноуфли да. не выехать. Вообще никак. Ну, не, ну, ну, в принципе, да, соглашусь, что, конечно, это не, не, не великий альбом, точно, советовать его нечего. От Роберта Планта очень хорошая вот эта пластинка. Lullaby and the... Да. Keysliss Raw. Прямо отличная пластинка. Это отличная пластинка у него вышла. Ну, вот и старая. Ну я прямо люблю этот вот альбом слушать. Это Бауфингер группа. Ну, это конец шестидесятых, начало семидесятых. Они первую пластинку у них водили на Apple на Битловской фирме. Выходили. Они как бы были под патронажем Битлз. Не новое, это новое. новое у новое. вас есть в плейлисте что-то новое? Сейчас. сейчас посмотрим. Нет, даже если нет, это тоже это тоже понятно. Ну да. У Ринга стара отличная, отличная вот эта пластинка Парадайс. Uh -huh. Да, ну в общем открытка из там Парадайс, uh -huh. прямо отличная пластинка, отличная. Это предпоследний альбом, последний совсем мрачный у Коина. У да? у Коина. а вот этот вот популярная проблема прямо клевая альбом, Pop прямо очень хороший. Прямо очень хорош. но он уже звучит современно, так все что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то. Аэро сольник э, Тайлера. Тайлера, офигенная пластинка, хорошая современная кантри-музыка, прямо здорово сделано, здорово звучит, прямо вот порадовал, старикашка, вообще, это сам... а Роджерда Уотерса слушали новый альбом? Новый нет еще, новый не слышал, Нового не слышал. Оптимистика оркестра очень хорошая у Федорова. Федорова да. Вот, кстати, о Федорове. Хорошо, что он да. тут нам попался. Я когда делал интервью с Федоровым, года, mm -hmm. наверное, полтора назад, mm -hmm. он говорил, что я сейчас ощущаю некое какое-то электричество, некую готовность к тому, что сейчас произойдет некий перелом и появится много новой хорошей музыки. Он прямо вот это, пред... да. он это предчувствовал. Да. Вы чувствуете то же самое? Я, если не предчувствую, я этот момент... Как бы он должен наступить. Я, я все время говорю, что слушайте, рок-музыка – это музыка прошлого века. Рэп-музыка – это музыка прошлого века. В 21 веке не появилось еще ни одного нового вот, искусства 21 века. Ничего принципиально нового. Если вспомнить начало 20 века, какие невероятные события происходили в искусстве, в кино, в музыке. Вот прямо новое совершенно что-то было. А, ну, самого по... начала можно конец 20-го вспомнить там тоже самое происходило много очень нового. ну, ну из... да да ну вот но оно, и оно и осталось его. там 20, в 20 веке поэтому я уверен что в 21 век должен преподнести нам сюрприз и должно появиться какой-то новый вид искусства. Я думаю что это будет как, как, какая-то некая смешанная история так как визуальный ряд визуализация mm -hmm. сейчас очень важна и людям прямо важно видеть mm -hmm. еще то это будет какое-то новое искусство, которое будет и на слуховое, и на зрительное восприятие одновременно действовать. То есть это будет не кино, это будет там, не, не видеоклип, а какая-то новая совершенно история. Если смотреть на, на новых, на молодых музыкантов, понятно, что эти люди, они ну, находятся в несколько не тех условиях, в которых вы. Ну, да. Свобода самовыражения, но с другой стороны диктат денег – неизвестно что еще лучше может быть художника лучше прессовать прижимать и он тут будет как-то пищать и изворачиваться и будет появляться что-то новое потому что он ну, он будет говорить душой они а ну как бы не для лаи ну да да вот, может быть современная современная культура современная музыка бросит гнет лайков или или это не произойдет уже никогда вот если произойдет новое вот вот появится дело в том что сейчас занимаются люди эти старым искусством они этим занимаются как профессии как бизнесом они приходят в него как бизнес вот честное слово мы взяли гитары в руки даже в мыслях не были не было что это может стать нашим каким-то бизнесом делом там еще что-то это было абсолютно желание вот приобщиться вот к, этому, к этой новой музыке, которая для нас была новой. Понятно, что она уже в 60-х была на Западе, но для нас в 70-х она была совершенно новой музыкой. Нам хотелось стать частью вот этой культуры, этой музыки. Если появится это новое искусство, люди будут, конечно, вот то, что говорится, ради идеи. Ну, может туда быть, туда вот, а э, сейчас который... они это, это бизнес, это... Нет, вот, который, например, да. вот Рэпер Гнойный, э, да. Слава КПСС, да. бывший из работал долгое время там, за 40 тысяч рублей настраивал да. серверы и прочие да. вещи и, и писал музыку, да. там, делал свою музыку, слова, mm -hmm. там, как это да. называется и вот он сейчас в топе, но он mm -hmm. э, остается таким же контркультурным. Конечно, его сейчас начинают приглашать на корпоративы, наверняка он начинает зарабатывать как музыкант. Но тем не менее он поднялся именно там. У него есть движение антихайп. Да? Это против, ну, против лайков, чтобы mm -hmm. не было вот этого вот хайпа ради хайпа. Может быть э, ну, пойдет через этих парней. Ну посмотрим, как они смогут противостоять этому. Потому что ну, мы уже видели и на Западе у нас вот эти так называемый термин появился альтернативный рок который с удовольствием продался, как только появились на них покупатели. С удовольствием моментально продался. Ну, Может быть, это неплохо? Да. Может быть, может быть, неплохо. Нет, я вообще считаю, что вот если мы говорим о музыке, это, это старая музыка, рок-музыка, рэп-музыка, это не ну, состоявшийся жанр. То есть ничего нового в рэп-музыке никто не придумал. Это состоявшийся жанр уже в 80-х, 90-х годах. Поэтому они могут менять темпы, могут менять какие-то там лупы там другие появляться но это все равно состоявшийся жанр поэтому люди приходят в них уже ну понимая чем это может там, закончиться да? условно говоря, сидят парни десятиклассники говорят что-то надо идти куда-то на завод я не хочу работать настройка тоже не хочу в магазине продавцом хочу рок-звездой быть или там рэп-звездой да? Давай будем все создавать коллектив. Ну, пока, конечно, пока мы еще нам не зарабатываем, мы где-то поработаем временно. Ну, это все такая да, работа, да, да. временная работа. временная но, работа. Но, в принципе, я хочу, чтобы моя работа была рабзвездой. звезда. так ос осознанно это делает? Да? Да? Да? Ну, вы уже не Мы нет. Для а сейчас они вот собираются... Вас, да. вас называют очень буржуазным. Вот шахрин стал буржуазным. Шахрин сейчас пишет... Э, материалы которые не вдохновляют на поступок ну, но песня я не про я, бобров я, да. и барабаны да. мне не близкая, например ну, да. и, и так далее и так далее ну, понятно что вы сейчас делаете в большей степени музыку для себя понравится я, она да, э, да. аудитории или у вас всегда есть там сотня бронебойных хитов которые можно ну, да. сыграть на большом концерте или на корпоративе. Вам нравится быть буржуазным? Нет, я сам про себя говорю, что мы, конечно, о -о обуржуазились по сравнению с тем Шахриным, который работал на стройке, после стройки приходил, у него там двое детей маленьких. Еще... Ну, ну, ну да, он, до сих пор, да, да. В, в многих ипостасях были. Да, вы были да. частью протеста, вы были «голосу или проиграешь». Ну, вы людей, в принципе, тащили ну, на какие-то поступки, на баррикады. Сейчас ну, под чай никто с забора, со столбов свешиваться не захочет. Значит, смотрите, я думаю, что вот это время 70-х, 80-х, 90-х, то есть вокруг было такое болото, ну, было у меня было ощущение, что вокруг такое болото, в которое хочется бросить камень или палку, чтобы поднять какую-то волну, чтобы разогнать. Mm. Вот, вот э, в общем, это для меня казалось нормальным быть источником... Э, такого раздражителя, раздражителем да быть раздражителем таким на данный момент я понимаю что вокруг столько раздражителей столько новых ипостасей кто занял эту нишу раздражители uh -huh. uh -huh. без меня хватает О, сколько что иногда людям хочется успокоить что они вдруг услышали красивую мелодию про бобра и барабан <laughs> чтобы они услышали там красивое двухголосие и услышали там, в принципе, достаточно правильную вещь, что нужно заниматься своим делом. Несмотря на то, что тебе там люди говорят, что там история про этого бобра, что ему и друзья, и жена говорят, что это не бобра делает стучать барбан, а ему нравится. И людям вокруг нравится. Там такое. Он, он занимается то, чем ему нравится. На данный момент, мне кажется, что этот посыл гораздо важнее для общества. Встребованиями. Востребований это я не знаю, Ну хотя все неплохо, то есть люди на концерты ходят, может по старой памяти, а может и этот посыл, Ну по крайней мере нам пишут в соцсетях, что спасибо вам за эту великолепную, там абсолютно добрую, домашнюю атмосферу, что мы выходим счастливыми, улыбающимися людьми, что мы видим рядом с собой, что я не один, кто нуждается в этом, в какой-то доброте, в каком-то приятном вот этом микроклимате, комфортном микроклимате. И люди нам говорят за это спасибо, что мы эту историю создаем. Тут же очень важно не перешагнуть грань вот прямо пошлости, какой-то вульгарности, чтобы это уж совсем-то не превратилось там, в концерт, условно говоря, там, в фанерный концерт Ольги Бузовой. Ну, мне кажется, нам это еще удается. Не со... В Екатеринбурге не состоялся концерт Ольги Бузова. Не, по... не смогли продать билеты. Ну, Над... я, я, честно ездила. говоря, Д... знаю о существовании Ольги Бузовой, но не знаю, кто это такая, потому что я какой-то там Дом-2, я тоже знаю существование этой программы много лет. Ну, а но... когда Михалок все... говорит, что Чаев говняная группа, или когда наши соотечественники пишут, что Чаев это для рабочих с вагонзавода, Слушай, мехалог, Ну, хочется да. же любить этих людей. Но... Порвать их хочется. Не-не-не. Не, ну, во во группа. Во-первых, я понял, что Михалок никогда в жизни не купил ни одной моей пластинки. И никогда в жизни не купил э, билеты на концерт группы «Чаев». Я в этом просто уверен. Поэтому мне его мнение, в общем, как по барабану, угу. по большому счету. Во-вторых, я думаю, что он своими выступлениями сам... В общем, достаточно некрасивая история. Насколько я понимаю, он попросил, написал письмо батьке Лукашенко... Простите его дурака, что он всю эту фигню нес. Uh -huh. И ему разрешили выступать снова. Uh -huh. И мы играли вот в Минске недавно на фестивале, на официальном, государственном. И Михалок там, как миленький, был. Потому что до этого как бы он заявил, что все говно, все тут в, в России все рабы, Белоруссия там, э, тоталитарный режим. Ну ничего, посидел без... Не поехал, не пошел же он на баранку, на... на это крутить баранку на машине. А концерт это закончились. И он написал, пока на семье письмо, как бы прыгнулся перед системой, против которой выступал. И хочет сказать, и кто говно. бабло да. побеждает зло. Конечно. То есть я, по крайней мере, не выступал против нее, и мне и прогибаться не надо. Я не заигрываю и не конфликтую с властью. Мне и не прогибаться не надо, не не продолжать конфронтацию э, в ущерб себе. А он-то как бы пошел, что uh -huh. я тут типа того сам поверил в эту фигню, в своего, э -э знаешь, для меня, когда э -э они, мы их приглашали э -э на выступление на, Крас на площади пятого года, я был один из организаторов uh -huh. этого концерта приглашения. Две сцены было, да? Ну, по-моему, uh -huh. да, да, да, две сцены было. Во-первых, он мне в глаза не сказал, что я говно и чай говно. Нормально поздоровался, ничего страшного. Во-вторых, его попросили не переигрывать лишнего, потому что еще будут артисты за ним, а нам нужно закончить, потому что у нас там милиция, организация, mm -hmm. все вот эти массовые мероприятия, их нужно заканчивать mm -hmm. в нужное время. Значит, если ты переигрываешь, значит, ты воруешь время у следующих артистов. И попросил его не материться, потому что это в рамках города, и у нас тут женщины, дети, ну... Делай на своих сольных концертах, что хочешь. где люди купили билет здесь. Он переиграл и он матерился. Поэтому я с гораздо большим основанием могу сказать, что он говно. Ну, его, наверное, понимание, что это так ведет себя герой индокраунда, нет? Ну, может быть. Да дело в том, что. Там какая про батарейка там песня-то что ли? Но ну я, это, я не знаю. Это у а? другой группы. Другое, а у него там какая? Тоже какая-то была такая. Там не батарейка, а что у нее? Какая песня-то была? Ты кинула. Кинула ты там да, ты что-то какой-то там. Да, ты кинула ты. М? Ну не Шедевр. Да не, ну в общем Бог с ним, как говорится. Дело в том, что музыканты вообще редко друг, друг другу и о друг друге говорят какие-то хорошие слова. Мы все ревнивы друг к другу. Мы все чувствуем некую конкурентность. И нам, конечно, кажется, что та Это музыка, правда? которую мы делаем, она ну, ну, ну в той или другой Я степени, конечно, много да. хороших слов слышал. Там, и про БГ, и про кинчера, Но Мне очень нравятся да, эти про... люди. да. Майка. Мне, и, ну... мне очень нравятся, конечно, эти люди. Но, ну, ну, ну, но все равно, ну, условно говоря, там какая-то... Какая-то ревность там есть, да, там, условно говоря, Шнур собрал 45 тысяч на стадионе, я понимаю, что, ну, есть во мне эта ревность, я понимаю, что 45 тысяч, я не соберу. 20 мы соберем в Олимпийском, а 45 нет. При том, что, как мне кажется, что, опять же, да, что наша музыка лучше, она музыкальнее, она, как бы, интереснее сделана, что там все достаточно так... Понятно и, ну, как бы очень просто. А хочется ну, собрать 45 пять тысяч? Ну хочется. Ну хочется? Конечно, да. Что это такое? Вот что, что такое выступать хотя бы перед двадцатью тысячами? Нет, ну, во-первых, мы играли на, на открытых концертах. Мы вот в этом году 9 мая играли в Риге на Дне Победы. Там было 45 тысяч человек стояло. 45 тысяч в Риге, ни одно наше российское издание ничего не сказала и не написало. Это было в парке Победы, в День Победы. Перед концертом люди эти стояли, пели э, песни, военные песни, там хором. Цветов принесли море к памятнику. Вот когда там 30 уродов в эсэсовской форме проходят по Риге, нам это все показывает, что а. вот они там, фашисты распоясывались. А когда 45 тысяч выходят вот с памятью о победе, с нормально, то как-то об этом никто ничего не говорит. Ну что это? Да. Вот, что такое выступать перед э, десятки тысяч людей? Но когда вот этот контакт есть, это, конечно... Э, Можете описать это чувство? То есть, во-первых, это чувство... Этого, этого не может быть. Мог ли ты себе это представить? С тобой произошло то, о чем ты даже не мечтал. Вот с тобой сейчас происходит то, о чем ты даже мечтать не мог. Ну, ну не мог мечтать об этом. Это не могло случиться в твоей жизни. Оно случилось. Во-вторых, это, ну, ну на каком-то энергетическом уровне это подзаряжает так, что ти, ты, вот, понимаешь, что. Какие-то сложные моменты в истории группы, которые все равно происходили, что это все было не зря, потому что вот это ради, потому что это людям надо, потому что эти 45 тысяч поют эту песню. Вы себя в... адекватно ощущаете, когда вы выходите на сцену? Вы не... ну, вот я себе представлю, ты выходишь, перед тобой такая -то лопата точно в трансе. Находишь. Ничего ну, это, конечно, не помнишь, что конечно, происходило. Конечно, я думаю, да. Это не совсем адекватное состояние. Это все равно некое зазеркалье. Такое, вот, вот в принципе, вот эта книжка «Алиса в зазеркалье», когда с ней происходят вот эти истории, это очень похоже с тем, с моим ощущением, когда ты делаешь шаг на сцену. Вот с тобой начинают как, как вот эти изменения. У. Вот эти изменения, ты в эту нору падаешь, и, и дальше ты не понимаешь, какого ты возраста, какого ты роста. Э -э -э -э там В каком-то состоянии находишься. Оно, вот как бы Многие вещи просто обратная, обратная сторона. Приезжаешь на корпоратив. Вот да. Ты профессионал, у да. тебя гитара, тебе настроили. Да. С тобой твои ребята. Вы да. уходишь, там перед тобой 100 человек. Ну, да. 30 человек, 20 человек, да. 10 человек, да. 5 человек. Да. И вышел ту ту ту ту ту тут И, и угу. отыграл профессионально, качественно. Людям да. понравилось, похлопали. Такой, хух, гостиницу домой. Ну, мы стараемся и корпоративы сделать тоже праздником, и свое удовольствие, потому что мы на репетиции, вот играем, тут ни одного человека нет. Ну, ну абсолютно кайф бывает. Вот прям, ты понимаешь, катит так, что, что невозможно. Одно дело, да. когда ремесло, а другое дело, когда там акт. Ну, в общем, группе чаев, честно говоря, немножко везет, потому что у нас львиная доля корпоративов, это какие-то... Ну, вот, вот недавно мы играли в Москве, это лаборатория Касперского. Uh -huh. Ну, это, вот, оно вроде корпоратив, но на самом деле это большая сцена, это несколько тысяч человек. И, и ты понимаешь, что это вот прям молодые, современные, с мозгами люди, которые приехали со всего мира. Нет, просто со стран со всего мира. Вот. И, то есть, мы, ну, вот редко бывает, вот просто, что там день рождения чей-то. То есть такие корпоративы бывают тоже, но они редко. Но обычно это тоже это люди такие, как бы вот наши фанаты, которые выросли на наших песнях, и у сложилась ситуация так, что они могут себе позволить угу. на день рождения выполнить весь райдер группы «Чаев». То есть мы всегда просим, что поставить нас в тот момент, когда уже принесли там все блюда, все люди поели – и люди все равно встают, и это превращается в обычный клубный концерт. Uh -huh. Вот клубный концерт, они все равно все встали, подошли к сцене, поют, танцуют, и в отличие от клубного концерта можем, что себе позволить, это по после того, как завершилась последняя песня, ну, сфотографироваться, сделать какую-то групповую фотографию. Все. А так это обычный клубный концерт. А что у вас в райдере? Без чего вы не едете? Ну, есть технический райдер, техническая сторона, есть бытовой Вы райдер. Вы не возите с собой аппарат? Нет, мы возим с собой только гитара, uh -huh. э, железо барабан, сам рабочий барабан, педаль, ну, такой минимум, как бы, вот, то, что Валерию надо. А так в райдере написано, какие нам нужны усилители, какие нам, там, нужны барабаны. Э, ну, мы возим с собой все наши, там, педали, примочки, провода, э, микрофоны. Возим от своей это, как бы, все равно микрофон такая интимная вещь, как зубная щетка, по большому счету. А весь остальной так, перед, так скажем, портал, это все ставят по райдеру. Есть отдельно бытовой райдер. Это там, как группа летит, как группа едет на поезде, на каком автобусе едет, какие автомобили должны быть, какая гостиница должна быть, как должно организовано питание, как должно быть организовано подъезд там, на саундчике, на концерт с концерта. И есть как бы закулисный райдер, который вот то, что называется накрытая поляна, mm -hmm. которая то, что накрывается. Ну, она у нас такая очень, в общем, выполнимая, средняя. Генералка, сосиски? Ну, нет, сосисок нет. У нас есть там какие-то бутерброды с рыбой, с сыром, с мясной нарезкой есть бутылка... Бренди этого торес испанского. Почему а его не палят, а его не палят просто. А он не очень дорогой, его не палят, и он вполне нормальный. И вот он 15-20 летний отличный бренди, ну как коньяк такой. Угу. И мы, ну что-то там, я все позволяю 40 грамм там, перед концертом выпить. Иногда вот бутылочку ставлю то, что у меня на стойке, угу. там в горячую воду там тоже 40 грамм немножко я плеская туда такой фрайзеры слегка... бренди Торрес. да бренди торос там бутылка по моему какого-то вина стоит бутылка Егерьмастера, ну вот Егерьмастера мастера мы хотим убрать мы его пились просто все уже смотреть на него не можем ага. вот на что-то скорее всего поменяем и фрукты чай кофемашина должна стоять натуральный кофе вот там чай вот так, таких-то, таких сортов, столько-то mm. столько, там стаканов. Да это все в свободном доступе есть, Рейдер. Любой человек может посмотреть в интернете. Ник никогда не интересовался. А сколько стоит у вас концерт? Ну, по-разному. всякий бывает. Ну, вот Касперскому сколько стоит концерт? Mm -hmm. Или, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, нормально no -hmm. стоит. No -hmm. Нормально стоит, нормально. Да, для не, у нас 100 человек, концерт, нас... 10 человек отличается. Вот это не отличается. У нас отличаются как бы кассовые концерты. Они... То есть когда мы делаем кассовые концерты, то обычно это тур. И, ну, так скажем, это минимальная планка, такая некий минимум. А, вот. а когда концерты заказные какие-то, там, естественно, максимальная а планка. Минимум это сколько? Потому что я, я сейчас не помню, но, по-моему, что-то в районе там.. 700 тысяч рублей минимум угу. Угу. А от сборов вы получаете нет это гарантированно ну а если там будет там а, нет там... если мы делаем концерты сами то есть иногда мы тур как бы у нас вот, московская наша команда она бывает что делает тур сама тогда мы как бы получаем и от сборов тоже угу. от угу, угу. а что легче отдаваться Местным продюсером или делать концерты самостоятельно. В каком случае вы делаете сами концерт? Ну, вот по-разному. Вот сейчас вопросы задаются, которые, скорее всего, нужно задавать Илье спирина Потому что нам, вот музыканты, по большому счету, без разницы. Мы точно так же одинаково там, летим, едем. У нас одинаковый райдер технический, одинаковый бытовой, одинаково выступаем. То есть для нас разницы нет, кто делает концерт. Принимающая сторона или мы сами делаем, или это заказной концерт. Я думаю, это проще спросить у Ильи Спирина, директора, как, как ему проще работать. С, свои концерты или организованные кем-то по, по дог, предварительным договоренностям. А вот я видел, у вас сейчас международное турне. Да. Зачем вам ехать за границу, когда здесь есть 60 городов? Там, я не думаю, что денежнее. Я не думаю, не что там это даст какой-то плюс в карму или популярности. Зачем вы едете там в Сиэтл, в Майами? Ну, вот такая длинная история. Где-то года три, наверное, эти ребята очень хотят, чтобы мы туда приехали. Они хотят. А это там концертная организация? Да. А они обеспечивают? Да. Тур, они да? всем обеспечивают. Угу. И три года она была именно длилась из-за того, что мы три года говорили, а зачем нам это надо? Так далеко. Сейчас. Да? Оу! Oh. Да? Ну, раз уж мы туда ввалились, держим. Давай, да. Сейчас давай. Сейчас я выпущу. Да. Заходите. У тебя село? Да. Заходи. Можно важно. Представьтесь, пожалуйста. Мы дуэт по слухам. Я Аня Братчикова и Евгений Борисенко. Евгения Боисенко, я знаю, а вас у меня братьека нет. Я вы очень-очень очень хорошо поете. Фотографируйтесь, мы вас будем... Так, снимать. пошли фотографии. Кто будет нас селфить? Вот она, она. А вот Константин у нас, а профессиональный фотограф? Снимите? Да, конечно, с чем мы мучаемся. Но, а. одной рукой. На фоне куртки какой-то свисает. Да, да, да. Давай Давай чай вот, блин, сейчас я с тобой вот, вот сюда, вот, да? Угу. Один, два, три. Еще пару кадров. хорошо ладенько да э... вот тут как бы 66 ру снимает такую большую программу мы по городу путешествием разговариваем мы сюда зашли тут про музыку говорим да, наконец-то по городу можно ходить и разговаривать а да? тогда, я, да, не плюнь, везде, Ну не говори вообще да. приезжала такая таня ларина но вот такое совпадение меня ага. как бы не пушнинская да да, вот. да да да да так там до смешного дошло. Мы заходим на Лену 41 и Мишка да. Симаков. Ну, привет-привет, и дальше. Я говорю, да. Это кто? Михаил Симаков. И, да. и в лифт вот так вот. Все это да. быстро очень, очень быстро происходит. Да. Она такая: это тот, который из апрельского марша. Да, да. И обратно, да. обратно! Давайте по ключевой вышем, так и не встретимся. Да я всегда говорю. Я говорю, слушайте, во-первых, у нас, если вы в центре города, где-нибудь там Ленина-Карлолипнета на перекрестке встанете, во-первых, вы за час насчитайте человек 20 с кофром за спиной. Вот отходят. А если вы после часа 2, вы обязательно кого-то встретите из известных артистов, музыкантов. От мэра города. Кто-нибудь проскочит у вас мимо. Первый раз, кстати, Шахренев встретил именно там, настоящего живого. Он шел с Авоськой, из пятого гастронома, когда он еще был там. Ну да. Да. Мы его сегодня тоже вспоминали, пятый гастронома. Ладно, давай, все, счастливенько. Пока, ребята. До свидания. Это у нас на предыдущей базе висело на стенах всякие эти наши вот пластинки-то на это это еще пока не, не развешали. Это мой любимый альбом. Четвертый стул. Да. да. Угу. Такой да, он случайно так получился вот и саунд и, и все и настроение как раз живняком все играли тоже разом. Но ну, может развесим. Еще. Так, значит. Вы все взяли? У нас ничего и не было. Да. Вот, кстати, гитара, я за ней в Челябинск ездил, когда нашел в интернете. Потому что в школьном ансамбле вот я на такой гитаре играл. Вот такая же модель точно была. Все при привели в порядок, я на репетиции на ней играю. Бегунов ругается, говорит, что ты на дровах каких-то играешь. Я говорю, не знаю, мне так душу греет. Так здорово на репетиции. Слушайте, а вот э, хорошая гитара, плохая гитара, это это разговоры, ну то же самое, что ламповый усилитель или не ламповый, или все-таки правда есть какая-то разница. Ну есть гитара разница. за тысячу долларов, гитара за 2000 долларов отличается друг от друга. Небольшая разница гитара будет. Гитара за 100 тысяч долларов отличается? Нет, от гитара двух... за 200 долларов и за 2000 будет отличаться очень сильно по звуку, а за тысячу и за 2 не очень будет. Угу. За 1000 и за десять тысяч будет отличаться. А за 10 и за 15? не Там будет так же как мы не будет классно да? за 10-15 не будет отличаться это mm. просто уже из-за того насколько она редкая потому что это уже просто кто на играл? Да. и да и кто на ней играл на да. что за модель так я все выключил я все выключил